одни люди пригласили нас в церковь я пошел к Иисусу чтобы спросить у Него хочет ли Он чтобы мы шли в эту церковную организацию я помолился так и я ждал когда Господь ответит мне на этот вопрос на эту просьбу сегодня я видел сон в котором мы с женой пришли в гости к этим людям мы, мы должны были сесть за стол но мы обнаружили что там стоят бокалы для вина, и наливается вино. Эти люди уже были веселые от вина, они уже были пьены. Мы сказали, что мы не сядем за этот стол, потому что здесь пьют вино. И нам начали объяснять и доказывать, что Иисус тоже пил вино. И так происходит во многих церквях. Вино, которое было в этом сне, это учение. Это учение Блудной церкви. Потому что об этом пишется даже в книге Откровений, что церковь блудница она опьяняет вином блудодеяние людей, которые посещают эти церкви. Господь ответил на эту молитву, и Он всегда отвечает чадам, которые доверяют Богу. Если ты доверяешь Богу всю свою жизнь и делаешь только то, что угодно Ему, он будет вести тебя он будет показывать тебе путь по которому тебе идти чтобы ты не попал в ловушку чтобы ты не попал в сети к врагу человеческих душ теперь я знаю нужно ли мне идти в эту церковную организацию или нет потому что Господь сказал мне что эта церковная организация опьянена в вином блудодеяния и она опьяняет других людей этим блудным вином Ищи Иисуса, чтобы Иисус указал тебе путь, по которому тебе идти. Исполняй Его волю, а не свои похоти и свои желания. Да благословит вас Господь наш, Иисус.